И всем привет, с вами актриска. Это уже одна неделя и на этом канале не загружались данные ролики из того, что а, страйк был из принцип принципов сообщества YouTube. Сейчас мы загрузим и кое-что вам покажу. А, я расскажу о себе сначала Давайте. Значит, на этом канале конечно, будут выходить ролики. Блин, ставьте лайк, если вы только не ожидали. Вот, блин. Как так роблокс но ну, все, я уже канал снимаю общий роблокс Только там по Roblox чтобы прям явно не было бана э, страйка, так что ссылка на не, ну в общем общий рублакс в описании на общий roblox переходите, так смотрим, э, давайте расскажу, расскажу хоть гайд. Также есть канал по игре аджи об эрес, макс риск уже есть такое можете найти поиски поиске, ссылка в описании тоже так, тем самым прокачиваем. Так прокачиваем. 7 минут. Ну да, может просто подождать. Так, и тут у нас бесплатные жетончики. Каждые 5 минут, по-моему. Бесанда попыток сегодня 0. Бесплатно. Попыток сегодня 0. Такое себе. Так, так, так проверяем всякие там интересные факты. Нам защита города, защита города от вражеских атак. Сок там. а так город защищенный. Гора незащищенный. Он вражеский. Не от вражеских атак. Город незащищенный. Только что прям на этом канале. Так, друзья, мы должны город защитить. Берем, значит, Я буду спать 8 часов, да? да энергия вся. Потратится. Потратится. пока место такой вот побудем. Ой, ну реально... все у нас нападут, друзья. Вс ⁇ капец уже. У тебя 14 уже пошел игрок. Так, хорошо, про развиваться, друзья. Пора развиваться. Нам нужно поехать далеко место, далеко место, чтобы прямо нас не нападали. Также уже нужно укрепиться. Так, вместе, друзья, с вами тогда мы не прокачивать. Так, нет, нет. Так, значит. Молот, огня. Давай тогда молот. Так, друзья, сегодня на работу а так, так что бегом нужно укрепить. Так, красочек, что укрепили. Так, вот башеньки не смогли вы сделать. Ладно, давайте мы это сделаем. Не, ну я сам там вечерком это сделал и и все будут атака нас. О, классно. Так забрать приз. Пойдем, значит, пособираем точно. Будем атаковать на них. Ладно, давай. А вот Пойдем. Почему бы нет? Так собираем весь отряд, смотрите, что у нас не нападали точно. То Падут, как и будет плохо. Так что я оставлю пару солдатов, чтобы охраняли. Или полностью, да. Все-таки я буду охранять, если на всякий случай, нападут на нас, то я бегом отправлюсь в войсик сюда вот. Я буду следить за вами, блин. Мне реально страшно. Стрёмно, Капец, Нужно обратно ставить лайки, друзья. Ссылка на канал. Ссылка на канал в описании. Так, тем самым забираем. Так, разведка. Точно нужно разведывать чтобы потом где-то скрыться, если нападут очень много игроков. Получить у нас уже <клес> поздно. Так, значит, потом будем прокачивать вечерком. Ту -ту -ту -ту -ту -ту. О, В общем, жду вашей ответная реакции, Там лайкос, подписка на канал. Там на еще один канал. просто Спасибо вам за и строить канал. Всем удачи, всем пока. Я иду прокачиваться. Бабах.